Всем привет! Все больше и больше набирает популярность медийная реклама в Яндекс.Директ. Давайте разберемся, что она из себя представляет и в чем ее главное отличие от контекстной рекламы. Медийная реклама выполняет первичную функцию в воронке продаж, она знакомит пользователя с брендом или повышает его узнаваемость. Для того, чтобы не быть навязчивым в медийной рекламе, можно установить ограничение показов объявлений на одного уникального пользователя, а далее с этой аудиторией можно взаимодействовать с помощью контекстной рекламы. На экране размещены основные отличия медийной компании от объявлений в RSA. Медийная реклама имеет формат видео и баннера. Видеореклама может размещаться на странице самого сайта, а также в основных роликах перед, во время или после него, также в мобильных приложениях. Рекламное видео может показываться в видеосети Яндекса, в которую входит Кинопоиск, Яндекс Эфир, онлайн-кинотеатры, сайты телеканалов, и другие видеоплощадки Яндекса и его партнеров. Видеосеть насчитывает более 37 миллионов человек в месяц. Медийные баннеры размещаются на сервисах Яндекса, а также на площадках рекламной сети, на всевозможных устройствах смартфонах, планшетах, десктопах, смарт-ТВ. Напомню, что также медийный баннер может размещаться на главной странице Яндекса. Он представляет из себя горизонтальный баннер под поисковой строкой Яндекса на десктопе или на мобильных устройствах. У медийной компании и для баннера, и для видео оплата взимается за показы. Показ засчитывается, когда более 50% объявления появилось на экране более 2 секунд. Крипто – это технология Яндекс, которая изучает пользователей по их поведению и характеристикам по около 300 различным факторам и группирует их в профиль пользователя. Все факторы поведения очень разнообразны и детализированы. К примеру, поведенческий признак наличия автомобиля и интерес к автоновостям по данным крипта ⁇ это могут быть разные категории людей. У автовладельца крипта обнаружит построенные маршруты в Яндекс-картах или установленное приложение в Яндекс-навигатор. А интерес к автоновостям распознается по посещению сайтов «Автотематик». В медийных компаниях для показа объявления крипто отбирает пользователей по их поведенческим характеристикам, интересам, социально-демографическим характеристикам, а также семейному положению и профессиям. Для выбора целевой аудитории интересы делятся на долгосрочные, которыми интересуются регулярно, и краткосрочные, которыми интересовались за последние пару дней. Все интересы можно комбинировать между собой. К примеру, если у автовладельца есть ребенок, и прямо сейчас он находится в в поиске автокресел к пользователям с разными типами интересов и разными сроками можно обращаться разными рекламными предложениями и устанавливать цену за тысячу показов также разную. В профиле можно добавить не более трех наборов интересов, объединенных между собой оператором «И». Внутри одного набора можно добавить не более десяти интересов, объединенных между собой оператором «ИЛИ». Видео подходит к концу, и вы знаете, что делать. Подписка, лайк, комментарий, колокольчик. А если вам будет интересен запуск медийной рекламы, то оставляйте свое мнение в вопросе.